Привет, как тебя зовут? Меня зовут Миша. М ну, можешь меня звать То... Как тебя звать, Миша? Ага, Мне тоже Миша. Ну вот, я, короче, хотел, чтобы ты меня приютил Ты меня приютишь? Ну давай, телепортируйся, я тебя причем. хоть теник в чат что-нибудь напиши там? Сейчас я напишу тебе в чате, вот. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас погоди, погоди, погоди. Вот, видишь, я написал. А -а -а. Кау? Знакомый ник, почему-то, ну да ладно. Я не знаю, может, может, это, это, это, это тебе так кажется. О, Ой, кажется. я тебя принял, ты где? О, будешь это, будешь крутую эту? крутую. это что такое? общем, может тут все смотреться там я пока что мне надо кое-что посмотреть сейчас секунду. это что? это твой компьютер ему сколько лет? ты что офигела? твой компьютер что ли это что за? да это это мой компьютер. а чё ты мне дал чё за трава? Это не отрава, это вкусная водичка. Попробуй. Даже я вот видишь попробовал. Ты туда, туда насал, что ли? Что так воняет? Фу. На, забирай. Там говно. Ты же офигел? Да там, там воняет. Там воняет. Слышь? Воняет. Там, там реально воняет, чё? что? Там воняет. Я, я тебе обещаю, воняет. Я тебе честно говорю. Поняет? Ладно, да. пофигу. Короче, я тебе могу привязать. Короче, Короче, тебе надо вот так встать и посмотри, чтобы просканировались твои глаза. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот так. Куда? Чтоб твои глаза просканировались. А туда, что ли? Сейчас, погоди. Сейчас. Да ты что делаешь? Что делаешь? Вот я встал сюда. Что дальше? Ты что творишь, дебил? Короче, погнали сюда со мной. мне сам со мной эти. Давай, давай, да, да, забирайся. Ты зачем мне его вообще сломал Погоди, я почи. Это чё такое? Это чё за дыра в отверстие? Я не знаю, чё это за дыра, это кто-то сделал. Yeah. Так, я сейчас возьму какое, какое сейчас. Погоди. А ты чё за дыра, кстати? Это, это чё такое? Это, это, это кто сделал? Э. Я, чё взорвалось? Э. Что а а что с моём дома? Это что ты сделал? Да я вообще там стоял? На миллион блоков вперед. А ты чё за дыра? Я не знаю. Это, это, это, это какие-то админы сделали. Ладно, я сейчас, короче, это с мне надо взять... Админы. За не знаю. Я сейчас, короче, один предмет возьму. Сейчас, сейчас, сейчас. Какой предмет? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Погоди, так, 5 секунд. так. О, это кто такой? О, с ним можно поторговаться, ну-ка. Ну это чё дурак, чё так дорого, чё офигел? очень дорого. Дорогие тут появляются такие. Да да да да да. Тут, ну эти, как их там называют, жители эти, путешественники, да? Это кто зеленый какой-то хер появился тут? Это это кто такой? Это чё гурец что ли? А чё? А чё? Э! Он взорвал тебе дом. Да чё за фигня, что за фигня, чё происходит, э? Да какие-то какие-то. Тупица. Мне не кажется, это... ты... Ща Де... погоди. Я, я посмотрю последние изменения своего региона. Так. Спа... Это ты заспавнил, пока, дружок. Так я. Иди щу... Короче, иди сюда. Чтобы, чтобы, короче, расположиться, тебе надо вот сюда встать. Вот сюда, обязательно вот сюда, вот сюда, прям в эту дырочку. Давай. Это что? Ну, это вот сюда. Расположение. Мысли прям туда да да да да да да да да А это чья и тогда, и, и тогда тебе просто... Это... Это, короче, это, пластика, голова... Тебе дадут, дают просветление в этом регионе. Слушай, ну какая-то... Какая-то знакомая Давай голова. Давай сюда. сюда встав... вставай вставай. Вставай, вставай, вставай. Ну, да, Полностью да, да вставай. Ага. Прям, прям нужно вниз опуститься. И затря. Ой, чё, пошло просветление? Прошло? Да, вообще, чё-то... чё-то ты меня убил. М я тебя убил См, ты, У меня там алмазка была, ты чё? Чел? Да, да, да, да, да на, я тебе сейчас алмазку дам, я тебе обещаю, я щас, щас слово тебе дам алмазку Ладно, вот, я ]шь? тебе... Да, 8, а 8. чё это такое? Да а чё 8. за фигня? Да чё у тебя там происходит? Я там с паранормальными явлениями не Я не знаю, знаю. что то кто-то фигачит Что за фигня? Опять 25, Придется самому дорожку строить читера, все, надоели. Да. Блин, опять. Это сейчас, сейчас, сейчас, что за фигня, блин, мне. Это читеры сто процентов. Сейчас, блин, что за фигня? Помогите! А, помогите, помогите! Подстаньте от меня. Что блин, что блин, блин помогите. Блин. Меня, меня, я не знаю, я не знаю, я не знаю меня, меня, меня кто-то читеры какие-то бьют. Что, что тут было? Ты что летаешь? Да мне читы за импакт, короче. Приватный а, а, ну если у тебя читы, то ты красавчик. У меня, кстати, тоже раньше были читы. Это <связывается> очень круто. А че сейчас нет? Да не, сейчас, короче, админы да, короче... строгие стали. Ага. Стали, как... стали... Ну, ну, ну. стали хочешь хоч прикол? За, за, за один чит, короче, на сто лет бан выдавать. Прикол вообще. Докажи. Ага, ну. А у да, меня было, вообще... А это просветление такое. Если смотри, у тебя отображается, вы умерли. Это значит, я просветлил регион. А чё с моей дверью? Э, кто это меня бьёт? Э, э, это кто? Чё за фигня? Так. Чё там с тобой? Так. Ой, ой, блин, а свой меч бросил. Блин, блин, блин, блин, надо его. А, я заст. А вот всё. А, см... а. Так, ну ладно. Чё с тобой такое? Да я не знаю, что за фигня какая-то. Я, короче, я, короче, не знаю, что за фигня. Тут короче молния какая-то. Тут мне полк дома разбомбили. Ну, так ты меня приютишь. Да, я тебя приючу, но правда мне надо помочь. И Ч тут какие-то бомбардировки, что ли. Полиция какая-то, я не знаю. Какая полиция еще? Знаю. Я сейчас напишу. Э -э полиция. Меня кикнули. Меня кикнули с причиной лох. Кто? Там написано... Я не знаю. А, тебе, походу... я не вижу в чате, кто тебя кикнул. Мне прав не. А, это, по-моему, по консоль кикнулась за да, то, что это... А, а за... это Это сбой сервера, наверное, да, наверное, да? Походу. -по, -по, -по, -по, -по, -по, -по, по причине лох всегда кикают. На всех серверах. А, на всех серверах. Ну ладно, я, короче, сейчас это... Э, сейчас компуктер это поиграю немножко. А какой компьютер? Так. А у тебя не да, вот он... да не, не не бойся. Да не бойся. Сейчас он полетит. Фига, тут взрыв. Это что такое? Он что, просроченный уже? Да кто меня бьет? Какой просроченный? Да он спа. Нифига. Это что такое? что такое, блин? Какие-то цыганские Я купил, и, да. короче, нопку на нашел и могу чужие регионы ломать. Смотри, я вот сзади тебя. Ты... Смотри. Ты где? Я их могу а ты зачем. Ты чё, админ, что ли? Нет, я опку вздумал. Ничего, ум... а дай мне опку, дай мне опку. Да не ломай мне дом, пожалуй. Да блин, не убил. ломай что. Чё... Ты меня убил. Это просветление такое. Какое просветление? Просветление, а Он, короче, когда, когда, убива когда убиваешь, он, короче, это чего, чего? Просветление. Вот такое. Вот прям э -э вы умерли, типа. И ты отправляешься на крутой свет. Я тебе честное слово, при... В смысле, что? Я самый крутой грифер. <Свят> ты умеешь. <Свят> да, гриф? Like и че, и чё, а ты меня вообще ничего не сделаешь, ты, ты вообще нубский игрок. Ой, а че у тебя, ты вышел из сервера? Вы, ю, ю банит, и рипсонс, Тебя забанил какой-то, с причиной лох, какой-то чил тебя забанил, короче. В смысле? Плеер uh, консоли, что то там написано. Меня забанил как... А может да и читер? Да ну, нафиг это. Да я, да я грифер, а ты какую-то консоль забанил. Ну ты там ничего не сделаешь. Какой-то грифер меня забанил, читер, читеры какие-то, честное слово. А хвост прикол? Чё, а какой ты, прикол? Ты, ты будешь ржать, и это вообще, я уверен. Твой ник. А это ты меня что ли забанил? Я шопок восломал, говорил. Это ты меня забанил. Да прикинь. Короче. Короче, труль. Слушай, я тебя, я тебе помню, похоже.